Добрый день из Альпендорфа. Лыжные тесты, ворский тест, тест черная лыжи. Вот прямо оттуда, вот вот оттуда. Да. Все. Поехали сейчас в ветрах увидите, что за лыжа. Лыжа вот такая лыжа. Вот у меня к ней двойственное ощущение, потому что я знаю, что Какими они были, я знаю, что их изменили в этом году. Я знаю, что там новые технологии, я знаю, в чем ее суть. И я думаю, что вы тоже уже знаете, потому что я рассказал об этом на сайте. Но если не рассказал, то следите за обновлением, расскажу. Вот. И мне безумно интересно, конечно же, было узнать, как лыжи с этой технологией едут. Вот, потому что я знал эти лыжи до этого, сейчас знаю. могу сказать однозначно, лыжи стали лучше. То есть вот у них появился какой-то носок, этот носок стал со звоном середины. Прекрасно, на носке едется, карвится, на носке вообще носок достаточно вариабельный, при этом он стал интересным, он стал, с одной стороны, как бы вроде жесткие цепки, и с другой стороны, как-то вроде даже есть какая-то вариабельность. Но вот как-то задник такое ощущение, что его приклеили какой-то другой лыжи просто, взяли такие, о, а что-то у нас задником не уходит, смотри, там приличный лыжи стоит, отрежь, треш Такие, бах приклеили, такие, о, круто, ну давай будем кататься, потому что вроде лыжи стали похожи на лыжи. Вот, Но в катании вот это ощущение, что они стали похожи на лыжи, вот при переходе с середины, а задник его нету, как бы задник он такой вот, вот, понимаете, вот носок, он такой ожил, такой вот так, такой стал интересным, такой говорит, блин, ребята, я вообще могу работать, давайте меня грузите. Задник, ты начинаешь работать задних, он говорит: не, ребят, я не неинтересный, меня не грузите. Он какой-то реально дубовый, он реально при этом при переносе в резаной дуге резаная дуга сразу теряется. Вот, и при этом он какой-то странный, он вроде клинится, но при этом отдачу не отдает, то есть он реально дубовый, вот такое ощущение, что действительно титанал поперек поставлен, жесткость как бы прибавилась, а вот толку от нее как бы никакого нет, он цепкий, да, цепкий, контроль, да, контроль, и получилась такая вообще вот реально рафинированная лыжа для классики, то есть блин, да. Я вот раньше всегда я говорил, что там Россиньон Диностар это прекрасные лыжи для классики Отлично, он легодилер, вообще зашибись, там Вообще просто Но потом как-то начал их разгонять И они вроде начали какие-то давать намеки на то, что нет Там есть какие-то надежды Блин, сделали новую технологию, реально Это стало, блин, дважды лыжи для классики Потому что реально носок Рабочий, на него надо ложиться То есть такой вот стилистика стала такая Вгибаем вот, ноги, давим на язык И фигачим, только так на пятку Вообще никак нельзя, то есть все как отрезали, то есть распускаем носок Его единственное, что вот когда в тормоз надо уйти Так раз, и часто-часто меняем Повороты, потому что носок, опять-таки я говорю Он заработал, он стал маневрен, он стал меняться Вот то, чего не было раньше в этих лыжах Они были такие тупые, дубовые такие Чау, мега экстра джаз вот теперь все стало как-то поинтереснее поживее в носке в серединке но в сзади, вот, вообще и все лыжи стали совсем-таки ультраклассика. классика полное ощущение от лыж лично у меня да потому что мне не нужны лыжи для классики оно стало таким же убогим как оно было раньше да то есть лыжи ну как на мой взгляд не для чего вот мне такие не нужны да, прогресса на них с другой стороны миллион людей особенно в россии Практикует этот там жубер стайл, там, годим, там, падаем, там, крутим, вот это вот, там, гуляться, выкидываем ножки. Вот реально, поверьте, эти лыжи будут хороши, и я уверен, что будет много отзывов о них, позитивных вот именно таких людей, которые вот так шик-шик-шик, ножки вместе, такие шик-шик, и они будут правы, я с ними соглашусь, вот... Это не будет ошибка, когда вы увидите вот этот тест мой, вы их тест, там я поругал, они похвалили, говорю, о, там в вот этот козел, там нет, тот козел, да никто не козел. Просто надо понимать, для чего лыжи, да, вот а эти лыжи хорошо пригодили для, для классики, да, карвинг у них такой, ну есть, но ну, уже ограничен, но хотя он стал, может быть, там где-то в носке получше. Все, понимаете правильно, да, и вы выбирая, смотря тесты, в первую очередь, для себя определяете, что вы хотите, что вы хотите в лыжах, чего вы ждете от лыж. Все, и тогда будет все хорошо. Все, я пойду за следующим. Ставьте лайки, подписывайтесь. Все, больше катайтесь. Ну, заходите на сайт, следите за обновлениями в соцсетях. Пока.